Как уменьшить списание цветов в магазине? В первую очередь важно определиться с оборудованием и с регламентом, то есть э, техникой да, э, ухода за растениями вашими сотрудниками. Сейчас я расскажу вам об оборудовании. Оборудование это очень важная часть хранения цветов. Насколько важно то есть подойти да, профессионально, то есть привлечь экспертов для того, чтобы провести аудит помещения, в котором будут храниться цветы. Это необходимо посмотреть, то есть какие стены, какая теплоотдача, то есть сколько будет стекла, какое необходимо оборудование для того, чтобы обеспечить объем сохранения той или иной температуры. И какие камеры вам необходимы. Да, то есть необходима ли вам камера, допустим, технического холодильника с более низкой температурой, чем в обычном, или же нет. Вот этот подход ведет вас к тому, что вы сможете увеличивать да, продолжительность жизни растений и таким образом увеличивая качество предоставляемых услуг. Второй момент. Это непосредственно уход за растениями, да, то есть технологическая составляющая работы флориста. В нашей компании она прописана, да, то есть мы ведем такой профессиональный подход, когда необходимо менять воду, да, там два, точнее, один раз в два дня необходимо менять воду, что необходимо мыть сосуд перед тем, как поменять воду для того, чтобы э, срок, да, тоже для того, чтобы э, цветы получали максимально хорошую воду и стояли максимально долго, что необходимо обновлять срез. То есть это технологический этап, который прописывает ведущий флорист для основной, да, для всех остальных флористов, по которым уже флористы действуют. И если эти э, то есть технологические этапы сохраняются, то я вам обещаю, что... Качество хранения и после такого профессионального ухода за цветками, то есть качество оказанных услуг ваших, будет увеличено. Я подготовил для тебя подарок. Три простых шага, которые приведут к уменьшению списания в твоем магазине. Ссылку прикладываю внизу в описании к данному видео. Чек-лист абсолютно бесплатен. Спасибо за внимание. Применяй мой опыт и услуги. И развивай свое цветочное дело. Пока.